Сегодня, наверное, не очень обычное видео, потому что половина интернета будет опровергать мои слова. А слова следующие. Недавно видела рекламу, которая выскакивает в ВКонтакте. «Таким женщинам не изменяют, от таких женщин не уходят». А какие-то мифические женщины, видимо, должны получиться после тренинга, вебинара, скорее всего, бесплатного и так далее, и тому подобные вещи. Почему и мифические? Потому что а, много лет люди и достаточно крупные специалисты а, пробуют написать психологический портрет а, одинокого человека, психологический портрет а, человека, который а, склонен к разводам, человек, психологический портрет того кто склонен к уединениям и так далее, и тому подобные вещи. И знаете, каждый раз специалисты упираются в одну простую вещь под названием человеческий фактор. То есть человек это достаточно эмержентное существо. Что значит эмержентное? Эмержентное это когда различные признаки, их огромное количество, собираются в определенное время, в определенном месте, и получается то, что получается. Я точно знаю, что никто из нас не хочет никаких проблем. Однако, по факту, проблемы есть у всех. Степень проблем точно так же у всех совершенно разная. Причем это не значит, что у одних только легкие проблемы, у других только сложные проблемы. Совершенно верно, у всех есть и сложные, и средние, и тяжелые проблемы, и так далее, и тому подобные вещи. Так вот, почему я снимаю это видео? А, нет того характера, который э, приводит к одиночеству, нет той внешности, которая приводит к одиночеству, нету того психологического портрета, который приводит к одиночеству, ровно как и наоборот, нету таких характеристик, которые приводят к замужеству. А почему часто женщина говорит: "Боже, я знаю одну мою знакомую, такая страшная, но она замужем уже 20 лет. Я же лучше ее сто раз". И наоборот бывает, когда а, замужем очень красивая интересная женщина, некрасивая красивая, не замужем. То есть это не ключевые моменты. И это не ключевые вещи, которые нужны, которые важны. А, скорее видео для того, чтобы люди поняли, что если а, так получилось, что вы разошлись, либо так получилось, что вы остались без мужчины. Мужчина может умереть, не всегда это бывает вариант развода. А, я знаю случаи, когда человек просто пропадал без вести, и... Многие долгие годы женщина даже не знала, что происходит. Она просто в итоге через 10 лет через милицию сделала так, что у нее был статус одинокой женщины. Бывают всякие совершенно разные случаи, но это не повод ставить крест на себе. Сейчас очень модно думать, что есть. Какие-то признаки особые, их можно поменять, какой-то особый характер, который вот позволяет жить в семье. Присмотритесь к женатым женщинам, к женатым мужчинам. На самом деле у них нет этих характеристик. На самом деле и те, и другие люди, и одинокие, и замужние женаты, каждый из них обладает какими-то качествами характера. И та же самая стерва, она может быть замужем, может быть одинокой. Та же самая толстая женщина может быть замужем, может быть одинокой. Та же самая низкая, высокая, много работающая, мало работающая. То есть признаки все совершенно одинаковые. На самом деле мы можем проходить миллион тренингов, но если мы не хотим замуж, то мы туда не пойдем. И наоборот, можем не пройти ни одного тренинга и жить счастливо в хорошем нормальном браке. Так вот, видео, собственно, и для этого, чтобы... Конечно, очень хорошо и здорово и красиво прочитать в интернете то, что вы хотите слышать, что сейчас вы пройдете вебинар, пройдете тренинг, и вас бросать перестанут. Если бы это было так, то, я думаю, наше агентство уже бы давно закрылось. И я, наверное, уже снимала видео по этому поводу, когда одна девушка пришла к нам в агентство как к психологу, и сказала, что что-то я стала ругаться с мужем, и достаточно часто. Разводиться я особо не хочу. И в принципе мы вообще уже перед разводом стоим. Но я так подумала, может быть сначала к психологу. Я была очень благодарна за то, что она пришла вовремя. Через буквально час-два она благодарила меня за то, что все встало на место, и она дальше пошла любить своего мужа. И дальше у нее есть ее семья и все остальное. Я не думаю, что какие-то несколько тысяч... Дороже, чем ваше спокойствие и ваше благополучие. На мифический вебинар, семинар, тренинг вы потратите гораздо больше денег, чем на индивидуальную консультацию с психологом. Есть еще одна тайна, о которой вообще мало кто говорит. Оказывается, тренинги и же с ними это то мероприятие, на котором человек понимает, какие у него проблемы, он вскрывает эти проблемы на тренинге, и уже с запросом, то есть с ответом на вопрос, что вы хотите, он приходит к психологу. Буквально недавно у нас проходил тренинг, и у участников вскрылись некоторые проблемы, которые появились во время дыхания. Дыхание отвечает за жизненные функции. То есть, здесь вопрос стоит как раз-таки к психологу, решается именно там, а вопрос про мироощущение, место в жизни и так далее, и тому подобные вещи. А, и когда человек понимает, что происходит на этих вещах, он знает, что потом с этим делать. Гораздо хуже, когда человек не понимает эти вещи, и крайне редко тренера рассказывают об этом. Очень многие тренера тоже верят в волшебную силу своих тренингов, что сейчас мы вас научим, сейчас мы поменяем ваше поведение. Я скажу по секрету, что ваше поведение в основном бессознательное. И, естественно, оно таким образом не меняется, как нам бы хотелось. Таким образом, как нам говорят на многих тренингах, то есть ты говори мужчине это, ты делаешь с мужчиной вот так и так далее. Кроме насилия над собой, как правило, ничего не получается. Нет, еще бывает, ну, насилие над собой, как правило, еще к болезням ведет. А почему я улыбаюсь? Потому что это очень сложная тема, и психосоматику никто не отменял. Так вот, к огромному сожалению, когда мы вместо того, чтобы нормально работать с собой, заметьте, с собой, а не над собой, мы начинаем искать волшебные правила, волшебные таблетки и становиться той женщиной, которую не бросают. Таких нет женщин. В этой жизни всякое возможно. И каждый раз что-то в этой жизни происходит. Так вот, для того, чтобы в вашей жизни было все хорошо, просто подумайте, что может произойти в вашей жизни, и что вы будете делать, если это произойдет.